Приветствую вас, уважаемые львы и львицы! Сегодня мы будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период движения Венеры по знаку Зодиаку Стрелец с 15 декабря по 7 января. Этот период займет как раз череду нескольких праздников очень важных в жизни каждого нашего человека, поэтому обещают быть очень интересным и насыщенным. Но прежде чем приступить к по прогнозу Хотелось бы поблагодарить вас за ваши лайки, комментарии, за вашу поддержку. Вы у меня в предыдущем периоде были просто молодцы. Надеюсь, что так все будет оставаться и даже будет лучше. Ну а теперь давайте посмотрим, к какой сфере относится Венера у вас в Стрельце. Вернее, Стрелец, по которому будет идти Венера. Это сфера любви. Я думаю, что начало декабря уже... Наверняка у многих проявилось очень активно в сфере любовных взаимоотношений, хобби и в жизни ваших детей. Ну и также развлечений. Ну и еще эта Венера его и усилит. Само по себе 15 декабря, 14-15 будет очень интересный период. 15-16 еще тоже может работать аспект. Видите, вот этот вот секстиль, который формируется к Юпитеру и Сатурну, он может давать некие приятные события в вашей жизни, какие-то приятные хотел сказать бантуйчики. Ну да, можно и так сказать, праздники, подарочки, бонусы, плюсики, в общем-то, что-то будет очень приятненькое и будет радовать вас по данным сферам. Если говорить о Сейчас смотрим Сатурн, не Сатурн, а Меркурий Вот оно, Меркурий к Марсу Делает интересный аспект, тоже точный На основе этого периода угу. Сейчас посчитаем 7, 8, 9 Значит, смотрите Из того, что я вижу, возможно У тех, у кого есть дети Этот период может проиграться так То есть вот это, это время 15, 16, 17 Как окончание какого-то Важного, значительного этапа в жизни ваших детей, например. Или в жизни ваших любимых. То есть что-то у них одно закончится, и что-то другое начнется. От чего-то они освободятся. И это будет очень важным, значимым событием в их жизни. Ну, настолько, что повлияет и на, и на вас. Для вас это тоже будет очень важно. И, возможно, вы в какой-то степени можете на это повлиять. Что еще интересного? Смотрим с 17 по 19. Да, также обратите внимание, что 15, 16 Сатурн и Юпитер находятся в нулевом, в последнем градусе Козерога. Козерог для вас это сфера работы. И можно говорить смело о том, что количество работы сопряжённое с тяжелыми условиями труда, оно уже подходит к концу. То есть, когда эти две планетки выйдут, то сфера работы для вас станет немножечко полегче. То есть, не будет вот такой вот тяжести, такой вот и ощущения на себя чего-то неподъемного, то есть, очень каких-то тяжелых обязательств, постоянных каких-то... Выход, поиск выхода из каких-то сложных ситуаций, он уже будет, если не позади, то значительно меньше. Вы его будете ощущать. С 17 по 19 -е. эти две чудные планетки, наконец-то, выходят из Козерога, входят в первый градус Водолея. И посмотрите, что у нас тут получается. Ну, во-первых, что это означает? Для вас водолей является противоположным знаком, вот лев вот водолей и является седьмым домом партнерства. То есть, находясь в этом знаке, это ближайших пару лет, эти планетки будут вам давать очень серьезных партнеров, необычных, значимых, статусных, таких, которые имеют более широкое и свободное мировоззрение с такими людьми вам будет легче сотрудничать. И единственное, в чем-то может быть сложность, это в том, что вы можете придерживаться своей точки зрения, а не своей, но вы все равно всегда найдете, ну, точки, все равно еще найдете какие-то точки соприкосновения, поскольку, несмотря на то, что этот знак для вас является противоположным, но по стихии вы очень даже хорошо между собой общаетесь. И сам по себе Юпитер, он а в работает, знаете, как свобода. То есть, если в Козероге он все сдерживает, сжимает, дает такой бюрократизм, власть, то в он дает новое, новое мировоззрение, новые законы. То есть, больше свободы, меньше ответственности. То есть, очень интересные должны к вам приходить в жизни люди, и будет интересное сотрудничество с ними. Так, теперь дальше поехали да по аспектам ну здесь пока ничего важного не вижу сейчас посмотрим что у нас тут включится с 20 смотрим венера должна включиться угу. так венера включается с юпитером и сатурном снова в чудесном аспекте то есть 20 -го, 21 -го. Благоприятный период для начала сотрудничества, знакомств, для обучения, для начала карьеры, для подписания важных договоров, может быть ну, научной деятельностью кто занимается и возможно да, какие-то приятные бонусы, подарки от ваших любимых, ну и дети ваши тоже могут вас порадовать. Дальше 22-23. Давайте посмотрим. Угу. Здесь у нас Плутон будет квадратить Марс. Смотрим. Вот он Плутон. Вот он Марс. Плутон здесь находится в зоне здоровья работы и делает напряженный аспект к Марсу. Марс у вас отвечает за... Значит, он еще в Девятом доме. Это, вы знаете, для тех, кто, ну, не дай бог, судится, занимается э, такими сложными юридическими вопросами, то здесь возможны дополнительное приложение усилий для того, чтобы ну, победить, чтобы удача была, чтобы получить ну, свою собственную личную выгоду. Еще это может говорить о необходимости срочно куда-то уехать, предпринять какие-то шаги важные. Что-то нужно будет сделать быстро. Нужно будет действовать быстро. Ну, дай Бог, чтобы никто не болел. С остальным, я надеюсь, вы справитесь. Ну, с болезнями тоже. но Другие проблемы по сравнению с болезнями незначительно меня важны. Да, С 21-го Декабря Меркурий перейдет в козерог. Это ваша зона работы, и он будет вам помогать. Он, образует, он будет образовать прекрасные аспекты к Урану, которые дадут вам всякие вспышки, озарения, возможности справиться со сложными ситуациями. Так, ближе к 25. -му ну вот он, да, к Урану будет сходиться этот аспект и будет работать до 25 числа теперь смотрим с 27 по 30 декабря Венера будет образовывать квадрат к Нептуну Нептун у вас отвечает за зону опасных ситуаций зона секса и денег партнера смотрите с 27 по 30 число будьте очень осторожны, разборчивы, осторожны в неразборчивых связах. Постарайтесь не одалживать деньги никому, и не давать в долг, и не просить ни у кого, просто будьте осторожны. Иначе ситуация может иметь не очень хорошие последствия, хотя вам будет очень сильно хотеться расслабиться. Но у вас здесь, кстати, прописано возможное... все таки для большинства здесь будет ситуация, что или вы будете помогать некой женщине, своей тайной женщине, но это не обязательно тайная женщина, просто вы это почему-то не будете афишировать. Ну, может быть, например, ваша вторая половинка будет против, если узнать, что вы помогаете там, или сестре, или маме, или, может быть, там, своей бывшей жене. Ну, как-то так Ну или же женщина может вам помогать То есть мать ребенку тоже может оказывать Материальную помощь ну, Вот так это может работать Также 30 декабря Будет полнолуние в раке Рак для вас это 12 дом Дом всего тайного скрытого явного ну, Да, вот также указания Смотрите, в этот день и накануне Избегайте происки, происков врагов Будьте осторожны на чеку Со своими сослуживцами так, с 31.12 по 5 Меркурий будет образовывать аспект к Нептуну, причем аспект этот будет достаточно благоприятным, он, он будет работать на вашу сферу занятости, будет вам помогать выходить из различных сложных ситуаций, находить правильные решения. А вот, к пятому числу он еще и соединится с Плутоном, все это в вашей зоне работы что будет благоприятно для взаимодействия с большими коллективами, работать больш... для работы в... в больших коллективах, и особенно, знаете, во властных структурах. Вот кто, кто работает в каких-то государственных организациях, крупных, вот для вас это, это будет ваш час, ваше время. И к 7 января. Марс перейдет из вашего девятого дома в десятый. Сейчас я поменяю год. Здесь, конечно же, этот период можно назвать последним спокойным, как затишье перед бурей, потому что в вашем десятом доме он здесь будет образовывать некий, он начнет образовывать в январе. Сложные стресс-аспекты, к чему они приведут, это покажет уже следующий прогноз. Но пока подготовьтесь и пока берите то, что вам предлагает судьба. Конечно же, этот период благоприятен для, для работы, для осуществления своих каких-то главных целей, планов, намерений. Знаете, ну, будет складываться ощущение, вот, Многие, что вы слишком большой груз на себя взвалили, взвалили и тащите. Может быть, вы взяли на себя что-то непосильное. Может мы, может быть, вы запрыгнули слишком высоко и немножко переоценили свои силы. Подумайте над этим. По деньгам все отлично, все комфортно, двери открыты, деньги идут. Чувствовать вы себя будете великолепно, женщины будут обворожительные, мужчины тоже будете привлекать к себе внимание. И у вас у всех будет, знаете, такое ощущение, что вот что-то вы сделали очень важное в своей жизни, и вы контролируете все процессы. И вас это будет немножко успокаивать. По поводу взаимоотношения с семьей, вы настолько сильно будете заняты общественной деятельностью, что вы как-то эмоционально отстранитесь, то есть вы физически там будете присутствовать, но как-то, вы знаете, дома вам будет ровно, будете чувствовать себя абсолютно ровно и индифферентно. Что касается любовных взаимоотношений, скорее всего, Дышащие наладанные отношения будут прекращены. Какие-то старые, вяло текущие, вот там что-то у вас заканчивается, там ставится крест, что-то перестает быть. По поводу новых, да, возможно, новые знакомства, но они, скорее всего, будут достаточно коротенькие. Коротенькие, яркие, прекрасные, оставляющие после себя много приятных воспоминаний. Этого периода, главные события этого периода это Изменения заведенного порядка, так как было не будет. Но теперь посмотрим, что нам подскажет оракул. В настоящее время ваше поведение должно быть подчеркнуто вежливым, дружелюбным и сдержанным. Уйдите в себя и как следует обдумайте свое положение. Каким-либо способом выкажите уважение начальству. Сейчас это пойдет вам на пользу. Произойдет неожиданное событие, которое достает вам большую радость. Для флирта время неподходящее. Дамы, общаясь с недостаточно хорошо с знакомыми мужчинами, должны быть особенно осторожны. Это период, когда претензии к жизни следует снизить до минимума. Удачи вам!